Ну давай, давай по грязи уже. Доставай сигару. Ну, звонят эти хлопцы. Да всем же насрать! Это Всем насрать! Это не те, которые были раньше. Ну, факт. Ну ладно, ладно, ладно, ребята. Совсем чуть-чуть. Ну что же, друзья, отличное завершение игрового дня, и мы, как команда, в последней карте решили немножко отдохнуть, товарищи, да? Ну, слегка, да, прилечь В общем, ребят, что вам, как вообще? По кайфу По По находиться? Ты знаешь, так работать точно приятнее.